Приветствую вас, уважаемые трейдеры! Сегодня хочу поделиться с вами очередной торговой стратегией, которую мы недавно запустили на наш веб-сайт. Торговая стратегия носит название Sonic Air. И что можно хорошего сказать по этой торговой стратегии? Среди зарубежных форекс-трейдеров она пользуется довольно-таки большой популярностью, Связано это с тем, что Стратегия сама по себе довольно-таки простая и в ее основу ну, основана она на поведении в первую очередь цены, то есть каких-то ценовых моделях, ну, а индикаторы здесь используются только в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления и для определения соответствующего тренда. Вот описание этой торговой стратегии в текстовом виде с конкретными примерами, вы можете посмотреть у нас на сайте, а, соответственно, попробовать поторговать уже, соответственно, можете непосредственно в нашем терминале Техкапитал c трейдер Для того, чтобы торговать по этой торговой стратегии, вам, по сути, не нужны никакие индикаторы, кроме 34-й экспоненциальной скользящей средней, которая вот у меня. В данном примере построена по ценам close, high и low. Тем самым у нас формируется такой, можно сказать, канал из этих скользящих средних, ну, по отношению к которому мы ведем весь наш анализ по этой торговой стратегии. Также в этой стратегии используется 89-я простая скользящая средняя. Она используется здесь в качестве тренда старшего таймфрейма, то есть позволяет вам, не переходя на другие временные интервалы, легко определить, куда сейчас направлен тренд в моменте на 15-минутном таймфрейме. Да, забыл упомянуть то, что авторы этой стратегии советуют торговать эффективнее всего, она себя отрабатывает именно на 15-минутках. Соответственно, вот перед вами шаблон и график, базовый шаблон того, как должен выглядеть ваш рабочий стол по этой торговой стратегии. И, соответственно, ключевой момент. Теперь здесь ну, сначала надо определить тренд. Тренд мы определяем по направлению 34 канала. Когда 34 канал растет и направлен вверх, тренд у нас, соответственно, направлен вверх. Когда 34 канал падает и направлен вниз, тренд у нас направлен вниз. Покупки мы рассматриваем только когда находимся выше 89 средней, продажи соответственно ниже 89 простой скользящей средней. <связывая> При этом дополнительной меры определения тренда служит сама цена. И для того, чтобы это сделать, вам просто надо ну, внимательно взглянуть на график и определить э, локальные ярко выраженные максимумы и минимумы для того, чтобы посмотреть, куда направлен тренд в моменте. Вот Давайте разберем текущую ситуацию в качестве примера на валютной паре евро-доллар. Видим, что после того, как вчера был протестирован уровень в районе цены 32.50, евро нарисовал вот такую разворотную модель 1.2.3, то есть нарисовал high, low, high, который был ниже предыдущего, и после пробоя вот этого уровня low у нас тренд официально сменился на нисходящий. Сейчас видим, что этот нисходящий тренд в принципе подтверждается как направлением канала, так и тем, что мы торгуемся под 89 мувингом, ну и соответственно направлением самой цены. И вот обратите внимание, что сейчас эта стратегия дает нам в принципе хорошую точку для захода вниз. Цена у нас на протяжении всей азиатской и начала европейской сессии торговалась в понижающемся тренде. Сейчас идет тест канала, при этом цена не закрепляется выше верхней границы этого канала, а вот пытается откатываться. Соответственно, входы по этой стратегии мы совершаем, когда первый бар закрывается, скажем, ниже нижней границы канала, мы выставляем ордер на продажу ниже его минимума на один тик. Соответственно, стоп-лосс по данной стратегии лучше всего выставлять за локальные экстремумы, при этом за предыдущие, а не за текущие. То есть в данном случае не за уровень 31.75, а лучше всего его поставить за уровень 31.80, за вот этот предыдущий экстремум. Ну или если ваши условия money management и риск менеджмента вам это позволяют, то вообще его лучше действительно отодвинуть подальше. Соответственно, цели таким же образом мы рассматриваем просто по ключевым уровням поддержки и сопротивления, которые определяем из графика. Вот в данном конкретном примере первой целью у нас будет служить Ровный уровень 31.50. Видим, что сегодня цена от него отталкивалась. Также он совпадает с вот этими локальными экстремами. Ну а следующий уровень – это уровень в районе цены 31.00. Это середина вот этой консолидации. Соответственно, уровень максимального объема плюс психологически ну, важная цифра, ровное число с нулями на конце. В принципе, вот торговля по этой стратегии проходит в таком ключе. Давайте, чтобы закрепить, найдем еще какой-нибудь пример. Вот Обратите внимание на недавнее поведение цены на европейской валюте, когда она двигалась вверх. Образовали загрузку, консолидацию. После этого был вынос ее верхней границы, тест канала. Канал уже направился, ну, стал восходящий тренд. При этом мы торгуемся выше 89-й скользящей средней. Цена присаживается на канал, не закрывается ниже него а потом начинает рост. Соответственно, вот он наш первый бар, который закрывается выше канала. Выставляем ордер на покупку в районе цены 30.45. Стоп-лосс выставляем за уровень 1.3020. И, соответственно, цель, первая цель, это у нас уровень 30.65, выраженный вот этими локальными экстремами, а дальнейшие цели просто смотрим уже, исходя из старшего таймфрейма. ну вот Хорошей целью для, в данном случае был уровень в районе цены 3090. И видим, что в принципе давал нам возможность евро заработать на этом нисходящем движении, ой, восходящем движении. Соответственно, вот похожие входы вам надо будет искать, если вы вдруг надумаете торговать именно по этой торговой стратегии. В принципе, более здесь добавить мне нечего. Еще раз внимательно прочитайте описание у нас на сайте. Просмотрите это видео. Если у вас возникнут какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите нам, звоните, мы всегда будем рады вам помочь. Благодарю вас за внимание и до встречи!